Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Никифоров. Я являюсь бренд-шефом компании Tatra. Термостаты в качестве помощников для поваров и кондитеров появились относительно недавно. Раньше для поддержания щадящих температур использовались мармиты и водяные бани. Широкое распространение термостаты получили в связи с популяризацией приготовления блюд по технологии «сюви». Переводится с французского как «под ничем», «вакууме», «в пустоте». Технология предусматривает первичную обработку сырья, чаще всего это рыба, птица или мясо, его герметизацию в пакете и томление в термостате при щадящих температурах. Основная задача термостата Татра с высокой точностью до 0,1 градуса Цельсия поддерживать заданную температуру в емкости с водой. Нагрев воды осуществляется теном, температуру контролирует термореле. При помощи таймера можно задавать необходимую продолжительность приготовления. Для равномерного распределения температуры по всему объему используется вращающийся в воде пропеллер. Кроме приготовления блюд из сырья животного происхождения, термостат Татра можно использовать для приготовления рыбы и морепродуктов, фруктов, груши томленые в красном вине, овощей, стейки из цветной капусты, из корневого сельдерея и даже ягод. Куски томленого арбуза можно обжарить на гриле с образованием красивых полосок. Эластичная структура готовых блюд, приготовленных в термостате Татра, объясняется двумя факторами плотно облегающей упаковкой и щадящим нагревом. Пакет играет роль барьера, который беспрепятственно проводит тепло, но является непреодолимой преградой для потерь тканевой жидкости, жира, минеральных солей и других полезных нутриентов. Этим объясняются минимальные потери массы, сочность, насыщенность, вкусовых и обонятельных ощущений. В дальнейшем пакет не пропустит внутрь кислород воздуха, который мог бы инициировать вредные окислительные процессы. Надежно защитить содержимое от пыли, насекомых, микробов во время хранения и транспортировки. Медленно растущая температура в толще продукта способствует улучшению кулинарных характеристик продукта. При температуре от 30 до 40 градусов активизируются так называемые автолитические процессы – распад сложной молекулы белка под воздействием собственных ферментов. При автолизе вместе с размягчением мышечной ткани происходит улучшение вкусовых и обонятельных характеристик. Быстрее образуются экстрактивные вещества, в том числе и глютаминовая кислота с ярко выраженным запахом крепкого мясного бульона. При вакуумировании повышается астматическое давление в ткани, поэтому маринад даже при невысоких температурах в термостате быстрее проникает в толще, а экстракты специй, пигментов и пряных растений равномерно распределяются в толще продуктов. Важно помнить, что многие ароматические, вкусовые, красящие вещества не растворяются в воде, а только в жире. Поэтому для их полноценного проникновения перед вакуумированием в пакет надо положить какой-нибудь жир – растительный или животный. В завершение о преимуществах использования термостата «Татра». Блюда из традиционного сырья приобретают незнакомые улучшенные кулинарные характеристики, недоступные при других способах приготовления. Сокращение потерь массы на 25-30% при термообработке. Комбинируя с технологией Cook&Chill, рестораторы продлевают срок хранения практически готовых блюд, что позволяет создать банк готовой продукции с минимальным временем доведения до кулинарной готовности и подачи клиента. Возможность использования более дешевого сырья, так называемая альтернативная труба, без потери качества готового блюда. К недостаткам технологии CV можно отнести невзрачный вид полуфабрикатов. Как правило, они становятся темно-серого цвета. Этот недостаток несложно исправить. Достаточно обсушить продукт, смазать его жиром и обжарить быстро на сковороде, гриве или на специальной решетке в томате. Уважаемые друзья, коллеги, на этом мы заканчиваем презентацию тормостата Татра. Надеюсь, вы убедились, что с помощью этого устройства вы можете удивить гостей новыми изысканными блюдами, оптимизировать работу ресторана и достичь успеха в вашем бизнесе.